По-моему, поэзия невозможно переводить. По-моему, невозможно. Надо читать, если хочешь чувствовать поэзию, надо читать в тексте, в оригинальном языке. Например, если ты хочешь читать русский поэт, ты читаешь по-русски. Потому что без настоящие слова, настоящие звуки, настоящие рифмы, всего этого на поэзии. И без этого, как переводить всего этого? Это очень тяжело. Понимаешь? Поэтому я переводил только очень короткий текст. Я даже не помню. «Абатри okay. и uh, Подожди. «Лосточка на открытом сердце бунт Горький. Кровь душе лица сжигает, ничего не дат не надо, не оставлять, все однажды должно закончить, как уголь или след. Черная черта на этом зете, прошедшее огорщение при... ку... прикуривает. Ну, что-то такое, а ну да, я сам. Ласточка, сам. Ласточка на открытом сердце, бунт, горький, кровь в душе, лицо сжигает. Ничего не надо не оставлять, все однажды должно закончиться, как уголь или след. Черная черта на этом свете, прошедшее огорчение прикуривает. Это не так? Непонятно? Непонятно, но в этом непонятно Есть что-то понятное Между строк Знаешь? Ага, он тролин Отправляй так Черная черта Не знаю, что. Я не знаю, что ты имел в виду может, может так так оно и должно быть Русская поэзия Это русская мысль ну, конечно. То, а что... будучи французом, написать русскую поэзию, это, конечно. Это точно то, что я сказал, что поэзия – это смысл народа, одного народа. Это не... Это, это поэтому это невозможно переводить. Объективнее есть ла как штуки. Как и это больше, чем всего это... Но ну, я не знаю, как объяснить по-русски. Объясни по-французски. Я <э�> лемум, <э�> я <э�> сфер, <э�> она <э�> здесь. Есть ли референции, линии. Есть лилиан автор и лезотер Реджио. Да, лилиан имплицит, лилиан между, как ты сказал, во э, э, есть в одном фразе, может быть, силька э, с, с, с одним автором, или с одним бывшим фактом история исторически, что-то есть не только слово. Слово это... Это материал. Материал. слова слова это сила материя это материал чтобы работать но есть не только слова я всегда сказал что между слова и даже между каждая буква есть пустой бесконечность. Пустая бесконечность. Да, между каждой буквы. И поэзия работает с этой Значит, есть больше, чем только слова в ну, поэзии. Да. Ты Вежда? согласен? Ну, конечно. И... Суть поэзии И... разбудить что-то в человеке. Открыть что-то новую комнату какую-то. Да. Открыть что-то новое в, в, в уме. Да. Открыть где-то форточку хотя бы. Про, про, открыть форточку, чтобы продуть, проветрить э, э, застоянную голову. Понял? Суть поэзии. Mm. У кого-то это открывает полностью балкон, а у кого-то чуть форточку, а у кого-то ничего не открывает. Кто-то как э, был закрытый. Так и остается. И вот это и зависит, как ты можешь тронуть. Наверное, так тебе надо, Жор, делать. Люди и что-то сами. Тот, кто ищет, а все мы что-то ищем, он найдет, в нужный момент найдет, услышит. И если ему это поможет, хоть чем-то. А я... Это поможет и тебе. Потому что, как, так или иначе, мы ж пишем не только для себя. Нет, не только. Есть, значит, есть, знаешь, левел. Ниво. Левел. Ниво. Ниво. Ниво, когда ты пишешь. И когда ты издаешь первый раз, это новый левел. Каждый раз это новый левел. Каждый level. раз. Ты понимаешь? Но это важно. Это важный левел него, когда, когда ты издаешь первый раз. Это что-то новое. Это поменяем чуть-чуть, что ты... Ну, на самом деле, ничего не меняется. Нет, ничего не меняется. В этом мире, все было... Это твой это вот для голос, тих... для тебя голос, и все. Да. А, но это как, знаешь, я ищу мудрость. Мудрость? Да, давно. Но мудрость, понимаешь? Конечно. Да. Но моя дорога нелегкая, легкая, я не неприятно. Я много, например, я был на команде. Угу. Это далеко от мудрости. Но я уже закончил, да? Я уже и э, в это время я уже ищу э, мудрость. Я знаю, что как наркоман я не, я не на рост. Я далеко, но я все равно. Я иду. Я знаю, что я хочу. И писать это важно, это практика, это, это важно, но это не все. Все это, это еще последний левел где всего этого искусства это выше еще, мудрость еще выше, это после искусства. Кто его знает, Жор? Как там оно, выше или ниже? Себя главное выше быть. С каждым, с каждым прожитым годом становиться выше себя. А поэзия это или поэзия, или музыка, или кино или картины, чтоб ты не делал в искусстве, наверное это ты оставляешь просто след себя, свой след того, что ты уже понял или того, что ты уже подумал или то, что ты как, что там ты, что-то какой-то именно эхо от прожитого и я много знаю и много понял есть еще много Просто у каждого свой конец. Да. У каждого своя остановка в этой жизни. Да, конечно. У каждого свой конец света. Но у меня будет... У каждого свой конец света. и Конец жизни. Э -э ты не знаешь, когда оно закончится. Да, конечно. Но я, знаю тоже, я тоже знаю, что до конца я ищу. Я буду искать до конца. Это, потом, это поэтому я скажу, я скажу я счастливый, потому что я знаю, что значение бесконечно, бесконечно. Это начинается быть трудно говорить по-русски, я чуть-чуть устаю. Ну, «ОВА КОМОНС ПРАЛЛЕ Я работаю больше, чем 25 лет. И мой стиль уникальный. Листочник. Важнее люди для меня, которые меня читали и узнали, что у меня свой стиль. Я не как другой. Никто не пишет как я. Но как много поэтов тоже. Они уникальны тоже. Но я это знаю и я работаю об этом. Но... Ну, ты, ты прав, но я должен больше работать, знаю, я ленивый, ну, все это... Нет, ты ничего не должен, просто если писать, то надо писать, само оно не... Да. Ну, у меня тоже бывают моменты, когда хочется делать, я могу тро... двое суток, трое суток вот так не вы... с компьютера не вылазить, сидеть и делать, и делать, и делать, Я могу, тоже не могу себя заставить... Вроде думаю, вот сейчас могу что-то делать. Можно, в принципе, сесть и что-то делать. И сажусь, и понимаю, что дубль пусто. Поэтому это тут настроение ловить надо тоже. Не знаю. Просто мое занятие, оно такое кропотливое. А твое занятие можно на аудио вот так вот делать чудеса. Аудио. Бррррррр! Быстренько сел и говоришь. А потом уже что-то переводишь в бумагу. Je n'ai jamais voulu me laisser de me Carnet, petit, eu, petit carnet Petit carnet, petit stylo dans le poche. Petit stylo dans la poche, toujours Et avec toi Toujours. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si tu trouves, trouvais quelque chose... Et là, pro, je te dis, projet, plusieurs décret, Parce que es. parfois tu vois une situation où quelqu'un fait quelque chose Деголаса, или что-то... ...ситуация, где, для тебя, ты как... ...не знаю, ты смеешь... ...бизарь, что-то дизайн. И ты должен... ...как это? Дескрибать. Дескрибать? Дескрибать. эту ситуацию, И если ты Апере, апере, дедон, дедон, дэ дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, и дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, дедон, тро, импартон, импартон, э, тро Имидиатно. Я так работал долго и долго. Долго и долго, да, ну там долго и долго да. надо. Как-то уметь себя продуктив, продуктивизировать, продуктивность какую-то создавать. Лиза, да. какие твои м фер сувле Ну хобби. А тут хороший каток. Да. Я видел. Я хожу в сауну, бассейн, в да. Там классная сауна, и я... там же каток. А я хочу сауна... А, да, закрылась уже. Будет закрыта до апреля. До апреля? Да, закрыта. А я хочу, я после апреля прямо сауна, Русская баня. Я Банька, да. Люблю. Понятно. И сауна чуть-чуть меньше. Я надо катается там, есть круга. Да. Она в клубе, да. В клубе катунов э, на льду, да? Катуны. На катке катуны катаются на коньках. Я ни разу не купался в океане. Да. Я хочу, когда будет тепло, поехать в океане купаться. Мы жили в Борду. А. И океан бури на 40 минут на машине. А. Мы часто на океане. Середне море. Середземное. А. Середземное море. Спокойно. Медиатер. Чтобы плавать спокойно это лучше. Потому что океан это. Ну да, в Марселе там. Ну не всегда, но тоже спокойное. Да. Мы вот. Вчера видели в шортах вообще шел. Тут один в шортах по улице идет, серфер тоже.